всем привет у меня вот пришла посылка пакет, пакет снимайте там папе дай папа снимет лучше. пришла посылка которую я ждала очень сильно как ребенок вот, вот Снимай меня тут что-то. Так. От, э, так, так, так. Сколько? 4 килограмма 700 грамм. Весит 5 килограмм. Это мой материал Которым я буду заниматься Я уже год не занималась этим И начну опять по новой Хочу делать резинки на продажу Но... Подарок Вот это подарок даже написано. Как всегда, без этого никуда. Футболочки. Вол, классно. Это, видимо, на аминку пойдет только, да? И yeah. Кстати, она здесь светится, должна где-то где-то Опять uh -huh. а -а -а, стукнуть надо, глазки светятся. Прикольно. Так, теперь матюшка посмотрим. Фу, какое богатство, какое же богатство у меня пришло. Это динарка, платьишко, единорожка, как раз ей, ей такие нравятся, красота. Так, с чего начать-то, сама не знаю. О. Короче, всего-всего здесь много. это кабашоны всякие какая красота переливается это серединки на резинке у меня материала не было это я для себя одну выписал большую кабашоны кабошон, кабашоны кабашончики класные вот этого что я много что выписал. Это, видимо, по-новой я сел. Это на заколочке. Это тоже кабошон. Тоже с паятками. Бабочки. Лол. Кабошон. Резинки. Нет, у меня то резинок не было. Это я... Для единорожки вот такие рожки выписала. чтобы делать уже бабочки. Всяко такой бабочки. Ну, это, как всегда, это у меня все на это, на сердке пойдут. Мешонок. Это паетки. Ой, какие классные кабашончики. Это тоже единорог. А это, это я отложу, потом объясню для чего. Короче, обалдеть, это богатство такое, ты меня сними, какая я довольная, как ребенок, вообще обалдеть, этого! О, это все единорожки, я буду делать, заколки такие здоровые, оказывается, это, оказывается, тоже для меня. Такие так и руки сейчас, заколочки, начинать это все творить, охота делать уже бабочки красавица вот так это для декора я взяла кабашон андрей уже устал наверное снимать а что это что такое а это чё такое? Отла... Вылетело, что такое она вылетела что-то ладно отложим Обалденно. так так, это ленты, ленты, ленты, декоративные. Атласные не взяла. Репс. Вот эта атласная почему-то попалась и здесь. Декор, декор, все декор. Так, ободочки. Оботочки, кстати, классные, они джинсовые. Динарки, аминки. Мы писала, чтобы волосики им поддерживать. А то я растить начала им. Чтобы длинные были. Это опять же подарок. Вот подарок. Прикольно. Это лента декоративная. Классная. Смотрите, она как закрученная. Это школьные бантики можно делать. Обалденная красота. Декор, декор. О, блестит. Как блестит. Обалдеть. бабочки не все со стола. джинсовая вот я под джинсовые хочу сделать потом еще вот это тоже ушки ушки на макушке классная а это прелесть смотри да красиво красиво как блестит радуга цветов. Не души так сильно, там обслышно. Такой тяжелый вздох. Думаю, наверное, зачем я согласился снимать. Ты, это... Ну, вот. Так, это... О, я даже у меня с головы вылетела. Помню, скажу. Так, ушки, ушки на макушке. Короче, вот булавочки. мне буковки там. Короче, на эти булавочки я сделаю буковки и всякие колечки. У меня они есть. Кабашо, серединки, вот эти кучинки. Були да кушают. А еще на кушетке. Костень там такая. О, <связывая> а что кушаешь? Давай для Вони отдельно видео, давай. <связывая> вот, песики-печинки. Все нормально. Цветочки, всякие разные. Ой, красота то Неописуемая. Это декор. Все декор. Обалдеть. Я сама офигела. Нифига себе, Гузейка выписала. Радужная тоже лента. Почему атлас? Я удивляюсь. Я атлас у меня ее полно. Я выписала, что ее. Её... Солнышки. Люблю сов. Атласа у меня очень много. Шанель. Лента Шанель. Очень классная. Девочки любят... А это обалдеть! Смотри, хамелеон лента. Вот это да! У нас таких сто пудов нету. Вот это. О! Так. Это у меня пришло, знаете что, пёрышки на резиночке разных цветов. Короче, будут у меня с пёрышками резиночки красивые. А это у нас пришли такие резиночки по паре. Сюда я сделаю бантики, и они будут у нас резиночками. Здесь сразу резинки есть. Так, сколько цветов я набрала? Два. О, это вообще не туда. Вот они. Кончики. По кончикам надо смотреть. Вот. Красный с красным. Два цвета. Так, темненькие. Три. Три цвета. Четыре. Как раз к лету надо подготовиться. Пять. Шесть. Семь и восемь. Восемь цветов. Классно. Так. Это у меня... Коробочки, чтобы складывать туда бантики готовые на продажу, когда вот будешь продавать, чтобы не в пакетах ничего, а в коробочках. А это на большие бантики. Все аккуратно, чтобы чин по чину было. Потому что не люблю. А это пакетики. Это пакетики. Можно и пакетики складывать клей обязательно клей уже <свят> хороший. Так, а это уже для нового года. Ну новый год прошел, пускай оно лежит. Никуда не уберу, а я подальше уберу, то есть и на будущий год, дай бог, все это сдел... сделаем. И вуаля! <свят> вот из этого я буду делать резинки это кожа кожаные изделия короче очень много всего я уж не буду каждого показывать так как ее очень много здесь там не очень много их надо вырезать по По шаблону. вот, вспомнила. Вот шаблоны. У меня еще там есть. Другие шаблоны. Мои старые. Но свои. Да там вот здесь. Короче, два шаблона у меня бы пришли. И вот это я буду вырезать и делать резинки по шаблонам. Смотрите всякие блестящие прозрачные есть и мультяшные и не мультяшные и обычные кожа короче вот все все не сниму я очень много. так что друзья пишем комментарии написать не сможете так как youtube комментарии отключают Потому что у меня там, а, снимаю я детей, а где, дети, а где детей снимаешь, YouTube отключает комментарии, чтобы не обидеть ни детей, ни родителей. А, вот. Можете написать других комментариев, где открыты а, по другим видео комментарии. Но я эти комментарии обязательно увижу и отвечу всем. Так что всем пока-пока, друзья. До новых встреч. А я пошла... Мастерить, мастерить, поработать и пофотографировать. Все. Пока-пока.